Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Ой, как же я все-таки люблю морозное. Оно такое вкусное и привкусное. Ага, и все и в такой даркий день. Смотри, печально. зеленый чудик и хочет поймать, может запинать, или игрушку отобрать, или еще кушать. машинку. Хе-хе-хе, вот у тебя и фантазия, Панки. Но точно такая же у того, кто придумал этих зеленых инопланетян, да и за не бывает. Ага, вот, сказочники всякие повыдумывали эти инопланетян, бабая, грэмми и все такое в этом роде. А вы все боитесь. Ой-ой-ой, какие мы умные, взрослые и все такое. Ой, девчонки, смотрите, какой-то ветер срывается, смотрите, он усиливается! Привет, друзья! Ну что ж! Здорово! Наши куколки напугали малышей! Панки прям так бежал и кричал: Ааа! Ну что ж, давайте поможем этим красоткам выбраться из их шариков. И первые две куколки, которых мы сейчас откроем, мы разыграем сегодня в конкурсе. А мы открываем первый шар. И где наша подсказка? Вот она. Смотрим. Смотрите, здесь лампочка, камера и куколка Light camera action Наверное, куколка у нас актриса Сейчас мы это проверим Наш второй слой Ой, с наклейками И переходим к третьему слою И здесь у нас должна уже попасться бутылочка Мы уже будем знать приблизительно, кто нас ждет внутри Все равно не хочет нормально открываться Вот так и открываем. А, смотрите! О, это такая красотка! По-моему, эта куколка у меня есть. Но это мы сейчас проверим. Поехали дальше. Если это та куколка, о которой я думаю, то она очень восхитительна. Не хотят сегодня шарики открываться нормально. Ничего, мы так откроем. И... Да, смотрите! Это балерина? Наверное, это балерина! О, какая она красивая! Эта куколка! Ну, по крайней мере, босоножки, по-моему, ее! Такие вот нежно-сиреневые с бантиками! И последний слой! А вот и наш наряд! Да, смотрите! Это балерина! Какое красивое платье! А, оно просто прелестное! А вот и наша первая куколка для конкурса! Потому что такая у меня уже есть! И еще давайте откроем эту! Посмотрим, все ли с ней в порядке! Да, здесь с аксессуарами все хорошо! Вот она! А, она просто бомбезная! Мне она очень-очень нравится! Ну вот, одна куколка для конкурса! У нас уже есть! А теперь поехали дальше. И подсказка. А, смотрите, это блестки бомбочка. Глиттеровая бомба. Интересно, что это за такая бомба из глиттера. Наши наклейки выпали. А, сейчас увидим нашу бутылочку. И вот она. Смотрите, какая классная. Она ярко-красная, вся в блестках. Здесь есть еще такая коричневая вставка и белая крышечка. А, она у нас вся в красных блестках. Вау, смотрите, это вот такие вот коричневые сапожечки. Кстати, они тоже с бантиками. Открываем Дальше. Смотрите, это спортсменка! Ой, какой яркий наряд! Это вот такие вот красные блестящие шортики и такая же футболка. И она у нас, конечно же, номер один. И достаем саму куколку. Ну, конечно, у нашей спортивной MC Swag есть еще один аксессуар, кроме ее спортивной повязки. Вот, это вот такое вот ее ожерелье Даже не просто ожерелье, а вот такая цепочка золотая Очень-очень классная Вот наша куколка, такая красивенькая Ее сейчас оденем Все, и у нас готова вторая куколка для конкурса Вот так удача! А кто же спрятался в вот этом шарике? Сейчас мы это узнаем, поехали! И где наша подсказка? Тарам! Ух тышка Вау! Платье для успеха! Ага, интересно, какое это такое платье? Наверное, очень красивое. Я уже очень хочу посмотреть, что это за такое красивое платье. Фу, справились. Здесь наклеечки. Я тебя все равно открою. И... Дышка, какое красивое. А, это малиновая крышечка. Здесь белая бутылочка с черной вставочкой. Интересно, интересно. Какое это такое платье для успеха. Открываем. Кажется, я догадываюсь, кто это. Это еще одна красавица в нашу коллекцию. Вот такие красивенькие малиновые ботиночки с черными бантиками и носочками, с рюшечками. И... та -дам! Да, смотрите, какая красота! Вот это платье, такое красивое, нежное, яркое... А, я от него балдею! И достаем еще одну куколку. Аксессуар мне очень красивый. Конечно же, это вот такой малиновый бантик. Отрываем саму куколку. Вот она, красавица. Такая вот зеленоглазая. А точнее у нее глазки бирюзового цвета. Смотрите, какие красотки нам попались. И как я уже обещала, этих двоих мы разыграем в конкурсе. Эти две куколки будут сразу для одного победителя. А, это круто! Кто-то один получит сразу две куклы Лол. Да еще и такие классные, блестящие. Ой, они... получить эмси-свок и балерину! Тогда слушайте! Для участия в конкурсе на наших красотах вам нужно подписаться на канал Тойсен Долл или уже быть подписанным на него! Еще подписаться на канал Мусьлянгия!